Добро пожаловать на медитацию «Гипноз». После нее вы сможете легко бросить курить. Вы сможете избавиться от вашей зависимости в ближайшие 20 минут. Первым делом определите, пожалуйста, для себя, какую потребность вы пополняете курением. Для чего вам это необходимо? Вы можете подумать о чем-то вроде как безопасность, расслабление, надежность или, может быть, даже привязанность. Подумайте об этом. Это очень важный шаг. Осознайте потребность, которую вы пополняете своим поведением. Можете ли вы заменить это новым поведением? Итак, если вы думаете, что курение удовлетворяет вашу потребность расслабиться, тогда вы можете выбрать что-то другое, например, медитацию или просто закрыть глаза и подремать, походить, погулять, выбрать что-то другое, чтобы использовать в качестве альтернативы курению. И иметь возможность расслабиться. Вы уже подумали? Вы знаете, почему вы курите. Тогда начнем. Найдите, пожалуйста, тихое, спокойное место, где вы можете полностью расслабиться. Я хочу попросить вас осознать, что чувствует сейчас ваше тело, и выберите точку, находящуюся перед вами, чтобы сосредоточить свое внимание пока вы видите то, что вы видите, и чувствуете то, что вы чувствуете. Начните замечать, как ваши руки и пальцы расслабляются. Становится все легче и легче. И это расслабление распространяется на все ваше тело. Просто почувствуйте, как ваше тело касается земли, Почувствуйте мягкие прикосновения вашего тела с окружающей средой. Обратите внимание, как звуки вокруг вас могут вам помочь стать более расслабленным. Поэтому вы можете расслабляться все глубже и глубже. Очень хорошо. Почувствуйте свое дыхание. Почувствуйте, как воздух входит и выходит из ваших легких, и как вы можете расслабляться все глубже и глубже с каждым духом. Очень хорошо. Это расслабление, начатое в руках, распространяется все больше и больше в вашем теле, идет к вашим плечам, ваша грудь начинает все больше. И больше расслабляться когда вы смотрите на одну точку вы замечаете что ваше зрение становится все более и более туманным и вы замечаете что ваши веки становятся все тяжелее и тяжелее так что им становится все сложнее быть открытыми теперь представьте как ваши веки падают, как тяжелые шторы, и оставляют вас в глубоком, полном расслаблении. Очень хорошо. Наслаждайтесь тем, насколько расслаблено ваше тело сейчас. Сейчас я хочу попросить вас предположить, что вы находитесь в каком-то помещении, и в этом пространстве вы видите пачку сигарет. Тихо и даже осторожно вы наступаете на пачку сигарет, но по старой привычке у вас возникает желание выкурить сигарету, а открывая упаковку вы чувствуете, как грязный прогорклый запах испорченных яиц проникает вам глубоко в ноздри, но тем не менее вы берете сигарету из пачки и подносите ее ко рту. Чем ближе вы подносите сигарету ко рту, тем больше и больше вы начинаете испытывать отвращение к грязному запаху тухлых яиц, проникающему в ваши ноздри. У вас даже начинает кружиться голова от этого отвратительного Грязного запаха. Вы подносите сигарету все ближе и ближе к рту, и когда сигарета касается ваших губ, вы чувствуете кислый, прогорклый вкус на вашем языке. Вы чувствуете, как передергиваются мышцы вашего лица, но вы упрямо поджигаете сигарету, и когда вы закуриваете ее, этот отвратительный, тухлый вкус проникает вам в рот и в нос, обволакивает ваш язык. Этот запах – это неприятно. Это чувствуется так, как если бы вы зажали ртом в выхлопную трубу. Глушитель автомобиля – отвратитель вы вряд ли сможете сделать что-то еще более отвратительнее того, что вы делаете сейчас. Вы можете сделать столько затяжек от этой сигареты, сколько вам хватит для того, чтобы быть готовым бросить курить раз и навсегда. У вас во рту неприятный, тухлый запах и вкус испорченных яиц. Вас начинает тошнить, вам очень противно. У вас создается такое сильное отвращение, что вы никогда больше не будете курить. Вам никогда не понадобится сигарета всю вашу оставшуюся жизнь. Очень хорошо. Если вы полностью удовлетворены отвращением, которое вы сейчас создали против сигареты, я хочу попросить вас представить, как вы выходите из самого себя, чтобы увидеть себя на расстоянии и последовательно создать образ вашей идеальной личности. Представьте себе, как вы хотели бы выглядеть, каким вы хотите видеть себя и особенно подумайте обо всех тех положительных качествах которые вы можете связать с человеком который не курит этот человек вы теперь воспринимайте себя как здорового человека крепкого Увидьте себя энергичным чистым человеком вы можете свободно дышать полной грудью наслаждаться кислородом который проникает в ваши легкие вы это тот кто хорошо заботится о своем теле вы свободный человек с сильной волей смотрите на себя наделяйте себя позитивными качествами делайте все так как вам нравится больше всего но создавайте и свою идеальную личность если вы полностью удовлетворены своим образом, тогда подойдите ближе к самому себе, рассмотрите, увидьте все больше и больше деталей своего нового, идеального «Я», подходите к себе все ближе и ближе до того момента, когда вы наконец сможете вступить в самого себя. Пусть это будет чудным, потрясающим чувством и опытом вашей жизни. Наслаждайтесь этим. Почувствуйте, как это прекрасно, когда вы дышите чистым воздухом. Наполняйте свои мощные, легкие, чистым, здоровым кислородом. Ощущайте энергию, проходящую через ваше тело, и замечайте, как вам приятно находиться в контакте с вашим телом, быть полностью единым с теми чувствами и ощущениями, которые приходят, происходят в вашем теле. И как это прекрасно обладать таким крепким здоровьем. Вы хотите сохранить таким свое собственное тело. Вы любите свое тело. У вас нет другого выбора, чем заботиться о себе как можно лучше, потому что вы знаете, что топливо, которое вы ежедневно добавляете в свой организм, подпитывает двигатель, который делает ценными вашу жизнь и ваше здоровье. Очень хорошо. Наслаждайтесь этим интенсивным контактом со своим собственным, здоровым телом и я хочу вас попросить представить как вы и ваше идеальное я идете в будущее с этими позитивными изменениями на пять лет вперед посмотрите какие положительные изменения произошли за пять лет в течение пяти лет вы создали позитивные привычки для крепкого здоровья. Почувствуйте в своем теле то, что вы получили за пять лет. Почувствуйте, сколько энергии у вас сейчас. И посмотрите, как ваше тело становится все более и более похожим на тело вашей мечты за эти пять лет. Потому что вы заботились о своем теле на протяжении этих пяти лет. Вы также видите, как ваша кожа выглядит здоровой и упругой. Почувствуйте жизненную энергию, а затем идите дальше в ваше будущее. Посмотрите, как выглядит ваша жизнь через 10 лет, и послушайте то, что вы говорите самому себе через 10 лет – восторг и уважение самому себе, потому что вы так здорово прожили эти 10 лет. Посмотрите, как люди вокруг вас реагируют на вас. Просто посмотрите, как они счастливы. Вы стали совершенно здоровым, свободным человеком за эти 10 лет. Почувствуйте, как ваши легкие наполняются кислородом и как это дает вам все больше чистой, здоровой энергии. И вы можете пойти еще дальше в свое будущее. Посмотреть на себя через 20 лет. Вы видите, что все позитивное, что вы создали в течение 20 лет, теперь перед вами. Вы можете в полной мере наслаждаться человеком, которым вы стали сейчас. Порадуйтесь за себя очень хорошо. Теперь когда вы полностью удовлетворены этим новым стилем жизни, в который вы сейчас вошли, я хочу вас попросить осознать, что чувствует ваше тело, почувствовать, как ваше тело соприкасается с окружающей средой. Я собираюсь отсчитывать от одного до десяти, 1. Почувствуйте, как кислород входит и выходит из ваших легких. 2. Вы можете медленно подвигать веками. 3. Пошевелите пальцами рук и ног. 4. Сделайте больше движений телом. 5. Потянитесь. 6 шевелите руками и ногами 7 теперь можно открыть глаза 8 ваше тело проснулось 9 вы полны энергии и силы 10 почувствуйте новую энергию в вашем теле вы готовы жить здоровой жизнью начиная с сегодняшнего дня очень хорошо Добро пожаловать здесь и сейчас. Я надеюсь, что вы получили удовольствие от этой медитации. Чем чаще вы будете возвращаться к этой сессии, тем сильнее в вас будут укрепляться позитивные изменения. Ваша здоровая жизнь начинается сегодня. И с сегодняшнего дня вы просто должны быть уверены, что ваш здоровый образ жизни станет более мощным, и сильным что отныне вы будете всегда здоровы полны жизненной энергии достаточной для всей вашей жизни будьте здоровы